Приветствую всех любителей видеоигр, а бар у бога снова открыт. Ну, естественно. По мелочи, по крайней мере, уже сделано. На самом деле, давно я так и не заходил в игру, перед открытием, наверное, обещаю, что всех запасов хватит на день, что все хорошо, все прекрасно, все убрано, все красиво, в общем, по-другому никак и не должно быть. Так, открываем бар, нужно зарабатывать денег, много зарабатывать денег. Во-первых, у нас тут что есть? Это у нас отзывы, репутация, максимальная вместительность 13, плюс вместительность плюс 3, Цены у нас подняты на 7%. Статистика. Это, кстати, очень удобно и весьма хорошо. Так, награды. Чего? Старый коврик. Грязный, потрепанный. Держит стол в чистоте. Бумажная салфеточка. Продать 5 тарелок. Создайте стол на верстаке. Так, а я когда в этой штуке я что, типа не работаю, нифига, что ли? 6.20. Давайте сейчас это еще раз посмотрим Это эту В общем, игра, судя по всему, обещает быть достаточно долгой. А что, я вообще буду видеть с улицы, как кто-то заходит. Мне вот просто даже люблю. О, блядь, я их правда буду видеть. Стой, стой, стой, вернись, вернись в магазин. <coughs> Нас же ждет. Конечно, обслужить. О. Так, сейчас мы его, это самое постелим. Так, как узнать, как здесь поддерживать чистоту? Что. Так, отлично. Бабки идут, бабки идут, все идет, все хорошо. Так, в принципе, я не очень хочу, на самом деле, сильно разбегаться со стороны в сторону. Типа идти там что-то чинить, идти это. Вот тут, тут хорошо, вот хорошо есть э, кооперативная игра, но, к сожалению, только на раздельном экране, как я понял. Или может... Ну да, тут, по-моему, раздельный. Здесь не общий экран, хотя в отзывах написано общий, общий экран. Так, у нас, в принципе, тепло. Достаточно средненькая температура, дрова разжигать ничего не надо, чистота. Коврик. Хочу коврик постелить хочу постелить на вход коврик, типа, блять, вытирайте, сука, ноги. А, я хочу знать, как здесь поддерживать такую чистейшую чистоту. Ну как, как я? Один пока что. Интересно, можно ли будет нанимать работников? Это, на самом деле, меня очень волнует. Так, каша это 14. Я надеюсь, кашу потом будем готовить. 10, 15, гвозди есть. Что у нас еще по мелочи? Тут дерево, дрова, палки, железная руда. Наполните вашу жизнь друзьями и кружкой пива. Говорят, ребята за первым столиком. О, отлично, еще один заказ. Это правильно. правильно. Значит, после пивка надо покушать или наоборот? Нет, ну, не важно, в принципе, в зависимости. Ага. Значит, игра не идет, когда я в инвентаре ползу. Это плохо. Это мне не очень нравится. Да, да, да, спасибо, спасибо. Так, у нас растет репут... А, это опыт. Это репутация. Пустители слишком сильно шумят, Такие пустители отмечаются в искрицательном знаке. Нажмите Е, чтобы их успокоить. А шумные раздражают рядом людей. А ну иди сюда, блядь. Так, о нет, он начал дипоширить. Такие пустители раздражают всех ударить. Все шваброй. Пошло нахуй сюда, блядь. Так, все отлично. Так, в принципе, когда у нас ничего нету, мы продаем самую обычную кашу. То есть не вот этот, вот у меня вот подороже за 1.39, а самую дешманскую. Так-так-так-так-так-так-так, пошла, блядь, вон отсюда. Стол уже немножко подзагрязнили. Отдельное место для передышки. Не знаю, на самом деле, сколько я хочу накопить перед тем, как начать что-то крутить вертеть в нашей с вами, в нашем с вами баре. Но репутация вот-вот-вот-вот скоро поднимет уровень. У нас как раз-таки с первой репутацией откроются деревянные технологии, и варки для приготовления. Вот это нам, в принципе, и нужно. То есть спешить никуда нельзя и не получится. Так, надо ножки вытереть. Сейчас я ножки вытеру, а то что-то сейчас сам на мусоре. Мысль... Ой, как они быстро стол-то засрали, нифига себе, я всего лишь пошел ноги вытереть. Наконец-то мои ноги могут отдохнуть. Так, а у нас вообще пиво еще есть? Ой, есть. Как хорошо. Я уже думал, все, капец. Так, еще один заказик. Давай, конечно. Держи. В принципе, пиво не имеет срок годности и не портится. Ну, или эль, Не важно, что это. Пиво или одно и то же. Любой, как я помню, здесь алкоголь, в принципе, не портится. То есть я могу его спокойно разлить. Вы достигли нового уровня рептации, Каждый уровень дает вам новые предметы и механики. Наград делены технологии, варки для приготовления. Нажмите Т, чтобы проверить, что вы получили. Единственное, меня вот эти вот, вот тренировочные эти немножко бесит, когда вот, они просто не убираются. Так, сейчас подожди. Да, я сюда это все перемещу. Так, ну еще 32 человека напоим. Или не 30, ой, ой, ой, ой, грязненько, грязненько. Не 32, а может быть 16, как минимум. вот еда уже кончается. Вот, все, еда кончилась. Все, остались только самые дешманские порции. Так, у нас открылась новая технология, надо бы ее проверить на самом деле. Давайте сейчас еще, наверное, догоним до полтинника. Да, мы можем догнать до полтинничка В принципе, по времени только утро 10-20 Будем работать до скольки? До 11 или до 12? Время идет достаточно долго в этой игре То есть, если вот так вот смотреть Здесь, в принципе, достаточно долго Время идет Кстати, чем больше стол, тем дольше его чистить Это очень хорошая тема для механики Мне это симпатизирует То есть, маленький стол убирается быстро Большой стол помедленный. Это очень хорошо. Жалко, барную стойку убирать нельзя. Вот это минус. Я же здесь пиво наливаю. Подаю еду. Ее тоже я мог пролить и еще что-то. Так, а какая кнопка? Мне покажет. Ближе мусор. Все, отлично. Чистота и порядок. Мне просто... Я просто иногда на цветочек посмотрю, потому что клиенты могут разбрасывать мусор. Бутылки, фигилки и так далее. Так, до полтинчика осталось мало. Накопить. Но еще один клиент или один заказ. И все. Так, ну тут уже как раз до 12 поработаем получается И закрываемся У нас как бы сегодня утреннее чисто Пока что утреннее заведение Как бы... Сейчас завтрак, потом идет обед у нас Часиков до трех Минимум Да что ж вы такие свиньи-то Блять, еще и будто Еще там кто-то кружку уронил Блять. Так, беги-беги-беги Отлично так, 11.40 у нас уже на часах Скоро обед, перерыв Надо уже готовиться к закрытию А люди-то идут самое, самое прекрасное То, что их не обязательно То есть ты закрылся, можно просто Спокойно дождаться, когда они уйдут И все Опа, 12 часов закрытия Все, ребята доедают И все, и они сами уходят и У нас с какими то бандитами было неприятно но ну, это нас в принципе не волнует так, хорошо, мы теперь можем сделать, как я понимаю, стол, да? А, бочка для варки Вот это вот надо будет обязательно сделать Кузнечный стол Склад угулял, ладно, фиг с ним Доски-фигоски Дрова а, Что у нас тут? Канделябр, Свет? Ух, это для свечей Так, подожди, подожди А здесь мы чисто металлы, да? да? Да да да да да да да Так, а вот здесь что? Вот, маленькая скамья, отдельный стол, маленький стол Полка для выдержки, пустой бочонок, сковоречник, окно, окно, это хорошо. Так, маленький стол, но прежде чем там стол фигул и так далее, нужно, нужно что? Правильно, добывать. Добыть все, что есть. Еще один из плюсов, что я заметил в этой игре, начиная игру, я ее же смотрел, мне же было интересно, как она выглядит в целом. Ну, в целом она выглядит так простенько, простенько, по-другому не скажешь генерируется рандомно. То есть камни, железо и так далее. Хоть будет все, в любом случае будет все. То есть камень, железо, медь, там и так далее. И уголь, но в разных местах. Так же, как в принципе и те же самые деревья, трава. Большой плюс, я считаю. Ну, конечно, и плюс, и минус. Плюс в том, что это каждый раз рандомно. А минус в том, что ты можешь начинать игру быстренько так, пока тебе не станет угодно и удобно. Это правда, конечно, ну, 50 на 50. Конечно, там всякие спидранеры и так далее, там подобное, захотят там, чтобы прям, прям вообще, чтобы прям красота была. Кстати, не знаю, зачем я пока что камень, но пусть будет. Я это все добываю, потому что оно, судя по всему, растет раз в сутки. И надо думать, что я делаю. То есть вот мне сейчас, например, нужны 100% гвозди, чтобы сделать стол. Там же, кстати, по-моему, было даже выделение, да, это отдельно, а это маленький. Вот давай маленький отметим. А я что, нигде не вижу, что ли? Просто, А, он просто наверх. Ладно, окей. А как его там, допустим... Вот плохо, что нельзя пометку поставить. Гвозди. Гвозди это красный металл вот этот. Пошла жара. Так. Деревянные доски, склад досок. А что нам еще надо -то? Вообще нужен кузнечный стол. Для этого, да, пусть пока доски делаются. Так, а мы обедаем до скольки? С скольки будем обедать пяти пяти наверное <смех> такой просто взял порешал как-то недостаточно ты чё а недостаточно топлива надо да, держи у меня угли есть так держи гвозди как-то топ да что что крут держи так склад досок склад троф. так ладно пока что еще деревянные доски и давай дрова тоже у нас дерево, в принципе, пока растет Если что, там можно... Блин, там семена дорого стоят Вот это мне не очень понравилось То есть на них копить достаточно долго в целом Так, отлично Это есть, все, здесь пока все Так Забираем, еще дрова делаем Еще доски Забираем гвозди и делаем Наш стол Все, отлично, стол делается Дрова крутится Так, еще дрова даже без них, да? Осталось 20 дерева. Так, без 50. Делайся, конечно. Ну, вдвоем здесь было бы, конечно, попроще играть. То есть, один быстренько пока занимается открытым, открытым баром. Остальные занимаются другими делами. Другой, точнее, занимается другими делами. Типа, крафтит. Ну, каждый занимается то, что ему больше нравится. Ну, в целом. В теории, как минимум. Так, здесь вот, здесь вот меня вот плохо, что я слишком низко поставил. Вот эту штуку я не могу снизу обходить. Мне вот было бы удобнее снизу обходить. Дело. Так, а в принципе все. Больше никуда выйти не могу здесь. Блин, маловато зоны. Маловато. Смогу ли я потом еще, раз, допустим, камня поставить или что-то в этом роде. Так, это мы забираем. Забираем, еще ставим. Дрова, сколько у нас дров? 46, пусть будет 50. Я хочу 50. Так, а что я еще могу сделать? Я могу еще что? Я могу еще целая нихуя. Так, медный лист нам не нужен. Так, а чем мне это... А, медный... а, не медный, а железный лист нужен. Палки еще 20 штучек надо. Бровь 50, отлично. Так, как-то 50. 50 теперь. О, забираем. Отлично. Так, теперь вы готовы открыть кухню, когда вы будете готовы закрывать это таверну, отправить в ее северную часть. О, я кухню открыл? Но мне нужна скамья. Скамья, скамья, скамья. Отдельный стол, маленькая скамья. Но это на одного, наверное, человека. Ну, мое предположение, что это на одного человека. Так, когда вы будете готовы закрывать таверну, отправить в... Так я уже, в принципе-то, готов. У меня вот еще обед идет до пяти. А после пяти мы работаем. Так, что это бумажная салфетка? А, ну это чтобы, ну это понятно. Это есть, это есть. Давайте еще, короче, поставим вот так, еще сделаем вот так заранее. И все, дерево у нас, считайте, кончилось. Все. Так, в ее северную часть. Блять, вот свинарник, я охренею. А, чистота и порядок. Так, а нам не сюда ли? Это погреб. За 40 Ну давай откроем, почему нет Открыть кухню вы можете найти все Так, ячмень, ведро с водой Доступно новое задание, нажмите аж Так, сперва давайте приготовим немного каши Так, каша Ведро с водой просто? Просто, блядь, вода? Да ну, да вы шутите, что ли? 10 минут. Некоторые рецепты можно модифицировать. В этом случае вы сможете добавить дополнительные некоторых рецептов. Есть обязательные модификаторы. Для приготовления каши требуется зерно. Попробуйте переместить ячменец в вашу инвентаря в один из слотов. Таким образом вы приготовите ячменную кашу. О! Продать за... О! А если я уберу? А, ну всего лишь на 3 растет. То есть вообще копейки. Подождите, пока приготовить кашу. Это займет всего несколько секунд. Раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8. Ну, 10 секунд, короче. 9, 10. Нет, будет недолго. Так, солодовое. Со, солодовое. О. Получите солод из лаковых растений. Пришло время сварить немного пива. Разместите солодоварню из вашего инвентаря и начните создание солодового ячми. Не забудьте покинуть режим декорирования. Декорирование. Так, а можно подожди? А да подожди. А вот это вот так, я вот как бы это самое, приверженец немножко сэкономить место, если честно. А что-то как-то очень близко, ну ладно, путь. Так, а, Б. Так, сначала мы еще обязательно... Стоп, у меня вот ведро воды, а пустое ведро... Да, это хорошо. Так, блин. А, -а, а то есть это обязательное требование закидывать зерно. Угу, угу. Недостаточно топлива, то что будет? А, а не занимает некоторое время Пока вы ждите, вы можете снова открыть ваш таверный И продавать кашу Так, а давайте -ка кашу еще одну сварим Но, но, но, но, но но, У нас осталось 14 серебра И мы сразу же закажем еще ячмень Да, там Это же вот здесь, по-моему, делается Так а Земледелие, семена ячменя Семена пшеницы Кукуруза ржи. А готовую можно, это самое? Варка, двойной хмель, дрожжи, еда, укр... о, вот, О, о ячмень. О, смотрите, как дорого стоит, у полтинник. Так, э, давайте купим 10. И потом заранее сразу же семена тоже купим 10. Даже 20. Вот так вот. Во. И потом она сюда приедет. Я... А, подождите. Да, она потом должна приехать, правильно? Я уже заказал. Вроде, да, вроде заказал, но она приедет попозже Так, все, мы открываем Мы открываем уже 5 часов ровно Мы открываемся Он дверь за собой закрывает вот это очень хорошо Так, 20 кашей того, 40 каши у нас То есть то, что он закрывает за собой дверь В целом очень хорошо Так, каша Пошла вся сюда Успел Во, серебро 38, это за что? За что серебро 38, если там было меньше? Так, а как понять? А, вот. А, ну цены, да, цены же приравниваются на 7% дороже при продаже. Точно, точно. На самом деле не хватает здесь какого-нибудь работника, который бы, который бы, наверное, как это сказать так. По мелочи бы делал. Хотя бы убирался бы, да? Как бы это вот мне каждый раз подходить в стол. Как бы убирать за ними все это говно. Еще я знаю, что вечером. Вечером должно холодать. Это мы тоже проверим. Это будет очень круто. Потому что это достаточно старое время. Вечером, естественно, должно холодать. Для этого нужно рас... раскачегарить камин. И уже тем самым будет красота. Будет тепло, уютно свечки кончаются это конечно печально придется потом опять заказывать свечи потому что людям нравится естественно кушать там где есть свет потом будут естественно столы еще у окон когда я сделаю окно, если у меня руками дойдут но все пока что просто обслуживание просто обслужка так в руки ага Опа-опа-опа, нифига себе тут, блин, это что, он чашку разбил, что ли, свалил? А оплатить чашку? Нифига себе, дерзкий. Взял чашку, уронил и не убрал за собой. Не, конечно, понимаю, как бы это бар, тут должны убираться. Это вообще ближе к пабу, наверное, но все равно. Так, заказ доставлен. Вот это вот прям хорошо. Так, давайте я сейчас приберусь быстренько и приду, пацаны. И вообще все ребята. Так... Вот, отлично, спасибо большое Доставка пушка Они еще даже ничего не закрыт. Так, так, так, так, температура еще не холоднеет Когда здесь похолоднеет, из-за того, что у меня мало угля, дерева в целом, всего и так далее Я, естественно, что сделаю? Закрою магазин, они доедят и уйдут отсюда Сейчас мы просто зарабатываем. Не знаю, сколько будет ролик идти час или полчаса. Это еще, конечно, сложно решить. Та горячая и доходная выпивка, это место сделало мой день. Очень хорошо в целом. Так. Это хорошо. Время уже 19.50, температура на месте, чистота, порядок, красота. Никто не ругается ни на кого. Еще одну заметил плюшку. Чуть-чуть. Опа, опа, опа, опа, опа, опа Закрываем все. Все. Начинает холодать. Холодно становится. Ребята. Это уже 8 вечера, 8.05. То есть мы будем пока что работать до 8. Так, доедай, Вали, все. Ну все, ладно, ребятки, я вас тут уборочку провожу и на это поезд. Опа, бочка для варки сосуд для смеживания ингредиентов, горький хмель, ведро с водой еще далее. Создавайте сусло при помощи варки зерна Поместите заторный бак Из вашего инвентаря на кухне Создайте немного мягкого сусла Не забывайте вернуться позже, когда оно будет готово Так, Б, погнали Так, а это у нас, естественно А как, да, что ты его выкинул-то? Как тебе это Установить-то? Ух ты, ебать, ты место занимаешь Как тебя вращать-то? А, то есть тут бесполезно тебе как-то вращать Пойдешь в угол так, а давайте посмотрим. Мягкое сусло. Естественно, опять, опять нужно. О, ячмень нужен. Горький хмель и ведро с водой. То есть это, в принципе, продавать нельзя. То есть солдовый ячмень я делаю. Потом добавляю туда горький хмель. Воду. Причем три воды. И три часа оно варится. Это прям перед сном ставить вообще прям красота. Так, а можно пару раз как-то? Нельзя? Жаль. Да. Так и каша. Э, каша. И каша. Все, отлично, мы ведро все остальное получили. Выход бы еще где-нибудь в простиком достаточно месте бы получить. Так, а. 6. Ну, это самое. А, Б. 6. Правая кнопка. Ага, этот столик, ну, чуть побольше, конечно. Но это самое. А могут люди стоять и есть за ним? Куда бы тебя бы... Может, это будет какое-нибудь вид место около камина. Я могу прям около стойки сделать, прикиньте. Так, станьте пока сюда, ты сюда. А, ну тут, в принципе, в зависимости, как посадить. Можно четверых посадить, а можно двоих посадить. Так, надо подумать. Они хотят тоже рядом со светом, наверное, сидеть. Так, чуть пониже. Неверное положение. Все верно. Вращать тебя бесполезно, я понял. Ну иди сюда, то она. Я буду вас сразу вот так вот обслуживать. А, еще правее пойди, пожалуйста. Они будут как раз близко друг к другу. И ты вот так. А, тут проход нужно, кстати. Тут нужен между ними проход. О. И между... А, я не могу близко к стойке поставить. Пока что... Блин, нет, как-то некрасиво, нифига, вообще Чуть мне не нравится этот стол Ладно, ты пойдешь в сторону, все-таки там как, Я считаю, что это для парное Такое место А вот вы пока что вот так будете стоять Близко, близко к стойке Барный, значит Чуть повыше Вот так вот, во Нет, вот между вами проход будет Вообще красота, единственное, вам еще свечка нужна как вот Пусть горит Эти ребята вообще остались в стороне, бедные Держите свечку вот, вот так, хотя бы не грустно будет. Так, а я могу их забирать, да, в целом? Отлично. Когда темно, я буду их забирать. Ну, как бы. Чтобы они не горели просто так. Так, что нам надо еще заказать? Еще нужен этот, а, как он там назывался, там. Еда, укроп, трожже, мед, кукуруза. Так, подождите. Ячмень это понятно. Укроп, мед, кукуруза, уксус, семена, пшеницы, кукуруза, ржи. Так, я не понял. А, варка, да? о, горький хмель. Двойной хмель. Так, начало горький. 10, естественно. 10 заказываем. Все, завтра приедет. Как раз. Это мы забираем. мы забираем, Так, еще нужна лавка. Лавка, лавка, лавка. Отдельный стол, маленькая скамья. Во. Так маленький стол пока, ну ладно пусть пока будет. Так, о -о -о. Воду надо набрать. Могу уже набирать. Отлично. Вода быстро набирается. Большой плюс. Тук тук тук тук тук ты сюда. Ведро пока не нужно. Так свечки есть. Создайте одну маленькую скамейку, приготовьте мягкое сусло. Так, скамейка это все есть, все хорошо. Пошло время сварить, это мы уже сделали. Деревья, деревья не выросли. Рубить нечего. Так, хорошо. Тут мне нужно 10 гвоздей, значит мы только завтра к этому приступим. Все, день закончен, получается. Потому что ночью мы ничего Естественно, держать не будем. У нас еще 19 серебра. Ведро можно купить, конечно. Верстак нам не нужен. Так, это все. Так, варка. декоративная бутылка. Дрожжи для или Пустая бочка. У нас есть парочка дрожжей для лагеря. Это потом мы все купим. Белый уксус, лимон, мед, говядина, курица. Это все мы будем готовить. Так. Давайте-ка купим, наверное, росток акации. Потому мне на росток каштана не хватает. Пусть будет один. Пусть будет один. Все, денег нет, мы бомжи, мы ложимся спать. Все просто. Так, а это куда нас приведет? А, второй этаж, где ничего-ничего нет. Вообще ничего нет. Вот. А что ты дверь-то не закрываешь? Я не пойму. Так, я даже кровать не заправил за собой, прикиньте. Ой, прежде чем ложиться спать... Мы, естественно, проверим это все дело Так, это мы забираем Еще опыт дают? Прямо как грают кипер Так, варить, естественно Еще одна кашка Пошла кашка Так, пора приступить к последнему этапу брожения Поместите бак для брожения и за инвентаря создать немного мягкого эля Вы можете добавить модификаторы, например, фрукты и дать пиву особыми. Вы можете сделать заказ для склада в почтовом ящике... Ага, в почтовом рядом с таверной что это бак для брожения? Дрожжи для Эли и пустой бочонок. Ёшки, Сколько действий лишних? Я в шоке. Так, три ведра. Так, а, Б. Про, Ладно, давай тебя ниже по самому. Вот, мягкий Эль. Так, дрожжи, мягкое сусло. 6 часов, я как раз спать буду. Горький хмель Мягкий хмель, Горький хмель, горький хмель А, хмельной Подожди, я что-то не понимаю это... А, это я могу добавить модификатор это... А, я могу без модификатора угу. Ну, горький я заказал Поэтому все хорошо Надо еще сразу доказать Для брожения заказать Ну, то есть, пока все под рукой Надо все это сделать сразу Так, варка тоже А, денег-то нет Бля, денег нет Забыли, забыли, забыли про заказать, все, забыли. Спать. Это все уже завтра. Да. Надо сохранить. Сразу, естественно, в сделать. А как пиу дать имя? Так, на восхранение, пожалуйста. А, ну здесь я могу, в принципе, всякую игру сохранить. Чтобы у а меня тут уже еще ведро. Забери ведро и забери эту штуку. Ведро, бочка. Так, открывайся, открывайся. Так, это мы забираем, мы забираем, естественно, это мы забираем. Так, мягкое сусло. Так, пока зарабатываем, так поздравляем сварили свое первое пиво. Нажмите X, чтобы посмотреть ваши ваши древние технологии, изучить на улице это с новыми ингредиентами, бла-бла-бла. Так, пришло время заняться фермером. Сначала нужно убрать траву на участке, землю при помощи лопаты, выберите по лопату, встаньте, не забудьте выйти из режима декорирования, бла-бла-бла. Так, варись, подожди, варись, а теперь с хмельком, будет горький. Теперь зарабатываем денег. Пришло время заняться фермерством, это все потом. Да открой ты дверь, зачем ты ее закрыл? Отлично, теперь это все. Каша пошла. Мягкий у меня в руках остается. Так, сейчас, начало обслуживания. Обслуживание. Так, открой. Открой. А, нахилл. Мягкий эль, Отлично. Ух, нифига себе, он его долго наливает. Так. Так, она там пришла посетителей раздражать. Э, швабру возьми. Пошла вон отсюда. Где перекрест? Так, наливаем пиво, пока есть возможность. Да кто? Да! Я не успеваю. Надо сначала немножко подготовиться все-таки. по чем это самое. Открывать магазин. Ну, выбрать не надо. Да что ж такое? Да еще и у так опасно-то? Так, все, отлично, сейчас. В этом месте, конечно же, неплохо, нифига. Себе. 25 всего. Мне там обычно по полтинчику давали. А тут 25, нифига себе. Нормально, нормально. мягкого на всех должно хватить. Так, 1.41. Ты какая же прекрасная чистая таверна, конечно. А, я, я стол запачкался. Этот сразу, смотрите, вот так чуть-чуть убрался, еще чуть, еще чуть, еще, еще, еще, оп, и все, и он прям очищается. То есть, в принципе, вот эта вот полезная штука. То есть, не успел полностью убрать, но зато сделал, что смог. Так, все, бочка опустила, мягкий эль пошел, а, открыть, забрать бочку. Я только сейчас помню, что добавили звук разговора людей. Ай, блин, человек пришел, клиент. Все, садись, пожалуйста. Я пошел там делаем заниматься. Так, здесь все варится. Здесь что у нас не хватает? Ведра воды. Понял. Так, копать мы будем уже к вечеру. Да я иду, иду, иду. Так, пока в таверне чисто. Это хорошо. Очень много действий нужно, конечно, совершать. Прям... Прям-прям много. Главное, чтобы окупалось. Это самое главное. Так, бочка есть. Так, подождите. А, вот мы переместим сюда сюда Я свечки забыл поставить. Мне вроде ничего не смущает, кстати. Я слышу, что хозяин сектант. А может быть, я нафиг пойти отсюда. Наверное, может работать до 8 вечера в целом. Это удобно. Ну, честно. В целом, это правда хорошо. Ну, в моем случае так-то еще можно и в ночь оставлять ее работать. Но смысл, если сейчас пока она будет работать в ночь, наверное. А мне еще лавки с камином надо сделать. Так, помним, да, что у нас перерыв. А мне нужно было снять обувь. Это, типа, настолько чисто у меня в термин, это как мило так сказано, на самом деле. Тут такие, как бы, диалоги добавлены хорошие. Кстати, у меня тут свечка, оказывается, стояла. Ее надо убрать. Я думаю, кстати, на самом деле, если честно, свечки нужны для вечера. Потому что, в принципе, днем здесь светло темнеет вечером и тогда да тогда логично Но на самом деле первое время они не могли говорить прям очень хорошие какие-то вещи там первое время не могли говорить о что-то новенькое давайте зайдем посмотрим на это дело кстати где-то кто-то мусор бросил я вижу что-то такое типа ну сойдет средничок это хорошо Выглядит пока что неплохо Посмотрим, что будет дальше Посмотрим, как на вкус и бла-бла-бла И куча всего в целом 3.26, нифига себе, дорого А ну да, конечно, я столько всего купил и столько всего покупаю Она должна окупаться, вообще-то Единственное, пока что, что точно процентов окупается, это каша Просто нет, там платишь копейки Да и тем более, когда у тебя будет земледелие Вообще, это будут вообще копейки-копейки Так, сначала столы, потом пол. Блять, он что обоссался пока шел что ли? Да вы что, прикалываетесь Похоже, на это, по крайней мере, 100%. Ну или плюнул нахуй. Тоже, кстати, некрасивый поступок. Я бы его выгнал. Okay. Но мы репутацию можем и не успеть поднять. До опета. Игрового, блядь. Потому что они же могут повторять заказ. Есть еще и лавочку дополнительную сделал, я ее сделал только на следующий день. Потому что даже если я сегодня заберу железо, мне этого, скорее всего, не хватит для гвоздей. Кстати, 50 серебра накопили, это хорошо. Так, а мы во сколько идем? В 12, по-моему, да? Да, в 12. 12 перерыв. 3, наверное. Вернемся, еще подзаработаем. Так, кто-то что-то выбросил, пазло. Сейчас, у нас сначала стол. А потом мусор. 12 идем на обед закрываемся в 3 постараемся вернуться к работе что не факт что не факт и посмотрим что у нас будет может хотя если все будут давать то, как я понимаю это от чистоты зависит и удовлетворение клиентура ну, типа что они ели что пили место чище дворца да не может быть но ну, это прям ну, это перебор немножко в словах конечно приятно но ну, немножко перебор кстати через 10 минут закрываемся так же, заказывайте кто-нибудь кто успеет не успели пацаны время 12 так ну все ладно угу. Ой, я, кстати, покасячил, я смотрю. А, то есть, в принципе... Так, а теперь, если нажму удалить... Ага. Деревья технологии земледелия и строительство. Спасибо. Так. Б. Что мне надо так кстати? Для уборки сорняков. Так, дерево ежу вырос, я слышу, что я заметил. Если ты там посупа должна была, скорее всего, приехать. Так, ну уголь и так далее мы потом будем. А как сажать-то, я только не понял. У меня есть что-нибудь в инвентаре? У меня есть семена ячменя, допустим. Б. Как сажать? Очистить территорию? Да не проблема. Только сейчас заметил это задание. А, мотыга. Все, я понял. Теперь, когда вы убрали землю, пообработайте ее мотыгой. Все, все, все, все, все. Хорошо. Так, за место дерева пусть будет. Так, где мотыга? Понял, принял. Хорошо. А я не знаю, сколько мне надо. Мне надо будет много. О, пять того и пять того дали. Вот это хорошо. А, то есть можно как сделать, так и обратно угадить. Так, у нас будет большая площадка. Мы будем много сажать. Блин, это прям реально займет время. Так, ну там пацаны ушли. Мы даже, кстати, уровень подняли. Так, сейчас до дошло. И 60 серебра. Красота. Так. Не очень удобно это все делать, но что поделаешь. Так. Так, так, так, подождите, что это? Семена кукурузы. Ячмень, горки ячмень, семена кукурузы. А, все, да? Ну, поехали сначала. Так, как только кукуруза полностью вырастет, соберите ее при помощи косы. А, -а хорошо, кукуруза растет в три этапа. Хорошо. Так. Ну пока что есть, посадим. Там, если что, еще очистим территорию, еще посадим. Ну да, это прям реально занимает время. Прям такое долгое. Прям в целом, прям прям долго, реально. Так, ну я теперь знаю, что дерево будет сягать только в одном месте. Руби. Если будут попадаться раз, такая Так, а что я должен был заколоть, кстати, еще? Мин, по -моему. Скоро 3 часа, я не успеваю ничего Через 5 минут, 3 часа Быстрее уголь добывайся Так, а тут, кстати, два саженца что даже удивительно, что они так близко друг к другу стоят Так, идем открываться Все пусть пока растет Воду, воду, воду, воду, воду, воду, Так, теперь когда вы куда-то трогало, Так, все, отлично. Теперь еще сюда залазим. А, я должен дрожжи для Эли заказать. Дрожжи для Эля. А, дрожжи для Эли. Десять штук. Вот так, Эли. Ну да, десять. Все, отлично. О, котик! Ваша, наверное, забрела кошка Похоже, что она здесь остаться хочет Вы можете купить лежанку и миску с водой, чтобы сделать ее счастливой Блин, ну, я сделаю это Только дай заработать, пожалуйста, кисенько. Теперь у меня есть кошечка Блин, конечно же, я сделаю Куплю и лежанку Так, ладно, давайте посмотрим, кстати, сколько стоит Ну, пока заходите Сейчас я посмотрю а, Кошачья миска 20 А лежанка А вот мебель, наверное, да? Кстати, проще столы это все остальное покупать. Где лежанка то Ковер. Коврик опять. Тряпка. Ветро, шлаб, топор. Упы. Так, ладно, пока на миску копим. Хорошо. Кошечку надо кормить и все такое. Так, так, так, так, так, так. Так, так, так, так. Так, ай, -яй -яй -яй. Как вас много, то какой наплыв Ух. Все, теперь можно бежать Да, по... взял дверь закрыл. Так а, Пошел варить Пошел варить кашечку Отлично а, а, ячмень кончился Так, ведро есть Сколько? Нисколько не надо, что -то. А, не Это мы пока все вот так делаем Иду, иду иду иду иду иду иду иду иду иду Так мне что-то какие-то одни. А нет, я хочу сказать одни алкаши собрались. Но нет, тут ребят с кашей есть. Да открой бочку сюда. О, мягкий, но тут хмельной горький горький хмель еще присутствует. продается чуть-чуть дороже. Чем больше у меня разного вида, тем больше, естественно, будет посетителей. Ну и заказы, тем самым, будут разные. И всякое такое. Еще один заказ, конечно. Быстрая уборочка. Так, а я еще дерево... А я еще, кстати, это самое. Работаем сегодня до, тоже до 8, уже потом занимаемся остальными делами. Так, а я, кстати, не понимаю, зачем мне кошка. А, все, у меня швабра на первом месте, красота Так, обслуживайте О, 3.37, так, э, пошел же говорю, он прям с хмелем Ну, то есть он чуть подороже Пиво, пиво, пиво Грок, мягкий. грок, он дешевле трешку и 3.7 То есть разнообразие Но дрозжи же стоит, конечно, дорого Надо будет понять, как они делаются И тогда все будет проще о. Блядь, на мусоре или Да что такое? Кошка, не ходи по стеклу. Это больше на стекло, кстати, часто похоже. Порядок, порядок, порядок. Блядь, когда столов, то больше будет. это будет вообще тут крутиться, вертеться, буду как белка в лесе. Как людей нанимать? О, тут даже довольство людей, может быть, комфорт 40. Но пока что я в плюсе. Ну, как минимум из-за того, что мне много чего надавали. Заказ доставлен, спасибо. Уже 8 вечера, посмотрим. Так, каша. А как это самое? РТ. А, вот с помощью дерева технологии вы можете прокачиваться. То есть это 1, 2. Ага. Ну, это я буду, наверное, не знаю, при вас делать, не при вас. Но это я чуть попозже просто поизучаю, потом буду говорить, почему и как, что я... Блин, тут же время. А, не, время в паузе не идет. Время в паузе не идет. Это очень хорошо. Так, сделайте маленькую скамейку. за 10 семян и соберите культуры позже. Дробилочка. Так, лагерь. Это социалка. Потом еще откроется. Наверное, третий. Можно делать кашу. А, ну это просто. Понятно, я понял. А подгладить можно киску? О! ой ой ой ой ой ой ой ой ой а, ты просто ушел? Красота. Так, ну пока маленькое сердечко. Время сколько? Время 7. Полвосьмого. Так. 40. Хорошо. Не знаю, как сделать пока что больше. Не понимаю. Вот здесь вот наверху прям надо мной получается, вот Здесь вот такая факелинг, я бы это назвал. Не знаю, как ты еще просто назвать. Почему она не горит? Она просто тлеет. Это как-то, ну, Можно было бы ее там заправлять или еще что-то в этом роде. Было бы неплохо. Так, время ровно 7. Я, оказывается, перепутал чуть, -чуть время. А это значит, мы можем еще совершить больше продаж. Не знаю, зачем гладит, но у нее, видите, сердечко маленькое. Надо будет обязательно ей поел купить. Но она 20-ку стоит. Поэтому мы и открыты так долго. Хотя я мог и, быть открытым и подольше Но Но Будет холодно Это надо топить Мне пока дерево жалко Мне все жалко Все жалею Так, 19.40, через 20 минут закрываемся Так что заказывайте, заказывайте Ребята, запоминайте, что я работаю до 8 Наша среда, третий день моей жизни 19.55, все, 5 минут осталось Раз, два, три Все, ребята, я закрываюсь Тут становится холодно, страшно Появляются монстры всякие Так, заказ, заказ, заказ Отлично, дрожжи мы забрали Бочку вот я забрать не могу Теперь погнали добывать то, что мы Можем А это все Не знаю, зачем я, кстати, крыльник добываю Я пока ну, не нашел его применение уже Главное, что железо есть. Так, хорошо. Дерево. Да, все дерево будет здесь расти. У меня здесь будет своего рода лес. Надеюсь, потом топоры, -то, ну и все ему включающиеся можно будет улучшать. О, саженец, Отлично. Так, как понимаю, саженцы тоже на бэшечки, да, растут? Или как? Или не на бешечке? А, нет, не на бэшечки. Так. Три. Так, все, отлично. А, -а, а, где? Ага. Так, восемь. Угу. Руби! камень. На самом деле, было бы хорошо, если бы у меня за место камня здесь была бы железная руда. Я думаю, она там тоже как-то рандомно может заспауниться. Большая. Или, может быть, здесь просто в вначале, а потом как есть, так и есть. Железо, железо. Вот так вот сделаю. И еще вот так вот. Здесь это мне всегда понадобится. Так, а что мне тут для надо? -то? Маленькая скамья. А, ну все, просто 10 гвоздей. Которые я, естественно, не смогу сделать. А, ну вот, пятер. И достаточно топлива. Держи. Ну, уголь мы никуда же не расходуем, кроме как топки. Правильно? Правильно. Так, тоже варись сразу. Гвозди делаются. Тоже делаются. И дрова тоже делаетесь. Скоро мы дрова заменим, естественно, углем. Что самое хорошее в целом. Так, кошачья миска. Уголь, кстати, 25 серебра, нихрена себе. Так, декор, мебель, скамья, кровать, табуретка, тумболь. А, вот лежанка 25, итого 45. Блять, дорого обошлась мне кошечка. Ну что поделаешь? животные это как бы, и кто за ними уход нужен. Как ни крути. Так, еще гвозди делаются. Сразу. И... Ну, медный лист мы не будем делать, наверное, хотя... Надо посмотреть, нужно ли... Но ну, здесь вроде не нужен медный лист. А здесь я пока посмотреть не могу. Так, и здесь, чтобы использовать медный лист, тоже не вижу. Так что пока что доски делаем. Дрова. Но у меня есть один медный лист, я его случайно закрафтил. Все, скоро скамью делаем маленькую да там же маленькая скамья нужна. один маленьких скамеек <смех> были так звучит на самом деле угарно все отлично красота так подождите пока не забыл это тоже сразу делаем то тоже сразу делаем скоро ложимся спать плохо что сзади у никакого входа нет это меня прям напрягает просто такой прям большой круг делать в целом прям реально меня напрягает а стол-то. а могу очистить стол все хорошо какие же свиньи здесь были дойди да так каша каша каша каша каша да каша да так Мягкое сусло кончилось. Но оно готовится. Отлично, здесь сель есть. Кисенька пока расстроена. Доставка при этом только завтра, естественно. Осталось только лавочку дождаться. Теперь погнали. А, блин, она же так не готовится, ничего. -ч -ч. Зато есть, кстати, канделябр, это хорошо. Так, где там прокачка, я забыл. Так, отзыв. Отзыв хороший. Репутация 2. Вместимость 18. Посетителей, сколько доход. Так, а где моя эта самая прокачка? Вот. А -а -а. Приготовление. Каша, суп, хлеб и жарко. Что-то открыть нужно технологии. Хмель. Хмель. Так, варка, подождите-ка. Лагерь, мягкое сусло, содовый ячмень. Светлый содовый мечень, светлое сусло, светлый альпортер. Темное сусло. Темный солодовый мечлень. Медовый напиток. Вино и так далее. Социальный это пока закрыт. Магия еще закрыта. Ух ты. Так, большая скамья. Открываем. Большая скамья нужна. И огромный стол открывается, и табуретка буретка открывается. Простые работы по камню. Это дорожку, можно будет сделать Чугунное дело, освещение, масляная лампа Держателя для свечей Простые медные наборы Так, теперь приготовление Так, лагерь, светлое и портер Еще плюс медовуха Медовуха Так, мы отлично открываем лагерь 100% И медову... медовушку А, вот мы уже ничего не откроем Забыли про медовушку Суп И жарко Жарко мы можем открыть. Суп можем открыть. Открываем суп и жарко. Красота вообще. Вот так вот, прям как надо. Так, задание мы выполнили. А что нам нужно для большой скамьи? Отмечаем большую скамью. Блять, гвоздей меньше даже надо, чем на маленький стол, прикиньте. Так, большая скамья и огромный стол. Блять, тоже гвоздей всего 15 надо. Так, и нам еще понадобится потом окно. О, скворечник. Так, пустая бочка, пока фиг с ней. Я, не знаю, зачем вот это. Деревянный кувшин. Давайте его сделаем. блять. ну у нас пять... 5... Нет, жалко, гвозди пока что. Пока что жалко. Все, дерево у нас теперь в обиходе. Прям в страшном. Так, что у нас тут? Это все сюда, сюда, сюда, сюда папа папа папа Так, 7 ведер пустых. Надо наполнить ведра. У нас есть мусорка. Отлично. Пустых ведер нет. Так, время уже 12 ночи. Я все это занимаюсь. Так, а что это? маленькая скамье? А, Б. Ага. Ну, пока что так только. Да, у нас одна маленькая скамье. Но я уже начну делать только большие предметы. Ты что, не хочешь меня отпускать, пока я тебя не поглажу? Тоже приятно. Вот, началось. Жареный ячмень, говядина, суп. А что тебе нужно? Овощи и мясо. Нужно, чтобы сварить суп. Свинина, окорок и так далее, и тому подобное. Это понятно. Сразу же закидываем сюда еще. Жареный ячмень, готовься. Все, и можно ложиться спать. Тут надо что-нибудь. Предмет не готов. А здесь вот дрожжеля и дрожжи для лагеря. Все, теперь спать. Спать. У нас уже, кстати, заканчивать серию. Продуктивная такая серия оказалась. Точно ли я ничего не забыл? Так, вот это я открою на всякий случай, посмотрю. Так, это мы забираем, еще быстро ставим. Давайте-ка осмотримся. Опа, забыл. А вот если бы... А, нет, не забыл. А чё она-то выглядит, как будто я ее реально забыл. Не помню, за какие надо лечь спать, чтобы персонаж не вырубился. Не потерялся за. В принципе, еще очень много надо заработать. Все здесь я ничего не забыл. Ведро воды не нужно. Ячмень для лаги. Варка. Винные дрожжи для Эля Вот, для лагеря Пять штук надо Купим парочку Пока что купим, да Закажем Там все приедет почти в одно время вот, конечно, инвентарь очень сильно, конечно, расширился Надеюсь, его можно будет улучшить Он будет позволять как-то получше работать в целом Так, жареный ячмень Может, сюда еще надо сундук будет сделать Чтобы прям все отсюда как-то делалось Если это возможно А сколько у нас каши? У нас каша? 40 каши уже Нифига себе 40 каша. 8, 2, 7, 10 горьких. Так, давайте-ка еще одну -ка кашу сделаем. А, можно сделать зернистую. Прикиньте, то есть это убрать. А, нет, зерно обязательно нужно. И дать название. О, о, о, -о, -о. Зер... А что капс... Зернистая кашка. А че, опустим? А а это, это модификатор Без него вообще, ну, как бы никак Вот это вот полезная штука Все, все, да, все, на этом все Сколько это самое? Ух ты, ни хрена, 54 минуты, а все, да, все, на этом все Так что, если понравилось, ставь палец вверх Подписывайся на канал, ставь палец вверх Предлагаю игры для обзоров Спасибо, ребятки за все Как оно быстро сварилось Что, это реально все, типа, прям, прям все Воу О он просто каша подписана, подожди, типа а, зернистая кашка-каша, блять. Да зачем это в скобках было добавлять? Ну блин. Ну так оно прям вот прям вообще все испортило. Ну ладно. Э -э, вы скоро потеряете сознание, ложитесь до спать. Вот, спать до трех часов ночи. Я еще просто подготавливаюсь. Дайте мне еще немножко времени. Так, это сюда. Это тоже сюда. Все, кашем больше не готовим. Это мы тоже пока не готовим. Это у нас чуть-чуть это есть. Пенделябр мы сейчас поставим, чтобы красиво было. Жареный ячмень. Это, это, это для чего, блядь? Это, ладно, это мы разберемся. Все, сейчас ставим куда-нибудь это дело. Ух ты ж. ни хрена себе, это даже вот так. Время идет, пока я тут хожу. А давайте вот сюда его пока поставим. И свечку, свечку влепим, да? Вот самые хреновые свечи мы поставим. о о Так, а если я тебя поставлю? Ага, то есть он все. Подождите, может быть сейчас какой-то баг я встретил. Да, баг! Бак? И вправду! И вправду баг. То есть, если я забираю генделябор, то, блять, свечи тухнут, нахуй. Точнее, тухнут. Не просто тухнут, блядь, а прям с концами. То есть свечи отдельно я уже все взять не могу. Блять. Ну, ладно.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 и на этом все Да, потухли, кончились свечи Будем знать, что если сюда засунул свечи То с концами Все, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте играть для бюджетов Спасибо, ребяшки, за все, пока